Yoga, йога, йога, шварая. Бута, бута, шварая. Шива Шива Шварая Бутам, бутам, бутам,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 Табхуте сварая, кале Mahadevaya, shadi. Mm -hmm. Маскарам Маскаром всем, где бы вы ни были. Что ж, ситуация во всем мире продолжает развиваться. В Соединенных Штатах умерло уже 45 тысяч человек. И, по-моему, четыре страны пересекли отметку в 20 тысяч смертей. Что ж, если сравнить ситуацию с качелями, то в некоторых странах, где число заболевших пошло на спад, теперь оно снова идет вверх. Как я уже говорил ранее, мы контролируем только поведение человека. Мы не нашли ни одного средства для борьбы с вирусом. А вирус демонстрирует свои новые различные возможности, разный уровень силы и разный уровень ущерба, который он может причинить. Если раньше мы наблюдали поражение в основном респираторных органов, то сейчас проблема начала распространяться и на другие органы. Самое глубокое беспокойство вызывает то, что вирус определенно атакует иммунную систему. И еще более глубокое беспокойство вызывает то, что вирус также влияет на неврологическую систему, вызывая определенный уровень повреждения головного мозга. Те из вас, у кого уже были повреждения, для них это может и ничего. Но то, что происходит сейчас, вызывает глубокую обеспокоенность, потому что многие, по крайней мере, несколько пациентов, инфицированных вирусом, перенесли апоплексический удар и потерю памяти. И, конечно, все знают, что потеря обоняния — это первый неврологический признак инфицирования. Дальше болезнь приводит к различным уровням последствий для организма. Ученые полагают, никакой точной информации пока нет, но они предполагают, что вирус может также нанести непоправимый ущерб неврологической системе. По сути, ситуация становится более сложной, чем мы предполагали, чем мы думали изначально, что, что это просто респираторное заболевание, и защищая наши легкие, мы сможем защититься от инфекции. В то же время, положительной новостью является то, что более 80% людей, зараженных вирусом, не проявляют никаких признаков, каких-либо симптомов заболевания, и спокойно переносят его, что является как плюсом, так и большим минусом, потому что такие люди, сами того не подозревая, являются переносчиками инфекции. Они передают ее всем вокруг, потому что даже не знают, что являются ее носителями. Таким образом, в конечном итоге есть огромные экономические издержки, связанные с тестированием всех 7,5 миллиардов человек. Это та обременительная задача, которой вирус как бы подталкивает нас, потому что иначе из-за того, что 80% инфицированных людей не проявляют никаких признаков заболевания, нам придется помещать в карантин людей, у которых нет симптомов. Нам придется лечить людей, у которых нет симптомов, что будет очень сложно. И так по всему миру. Также в Индии накапливается определенное количество социального недовольства от людей, вынужденных слишком долго находиться в самоизоляции в своих домах. Обеспокоенность вызывает экономическое состояние, закрытие предприятий. Речь даже не только о разнорабочих и трудовых мигрантах, не имеющих постоянного дохода, но и о тех, кто получает ежемесячную зарплату поскольку их экономическое состояние ухудшается и их сбережение подходит к концу. Также появляется страх перед безработицей, потому что уже сейчас видно, что более 50% работающих людей по всему миру могут остаться без работы на один или два года. Те из вас, кто сейчас занят в различных секторах бизнеса, я думаю, что в индустрии программного обеспечения уже начались сокращения, потому что они считают, что в течение следующих 3-4 кварталов спроса не будет, и они не смогут продолжать платить зарплату такому количеству сотрудников. В отрасли производства одежды в последующий год или два рабочие места могут сократиться на 80%, потому что мода и одежда не будут сильно востребованы какое-то время. Это… Я слышу, что борцы за экологию говорят, «Наконец-то! Это хорошо! Людям не нужно столько одежды!» Да, это так. Но сейчас не время для таких разговоров. Я так говорил в прошлом. Но сейчас, когда люди массово теряют работу, это не время, чтобы праздновать победу. Таких целей нужно достигать планомерно, а не таким жестоким образом. Так что неприятности прибавляются, люди теряют терпение, Люди теряют способность соблюдать карантин. Сейчас повсюду много споров, действительно ли карантин необходим, или можно выпустить всех и начать заниматься делами и посмотреть, как будет вести себя вирус. Звучат такого рода бравады, но в то же время, кажется, четверть миллиона человек, Около двухсот тысяч человек лишились жизни. Это не какая-то мелочь, которую можно игнорировать. Это настоящий вызов. Как нам справиться с этим? Каждый из нас должен найти способ изменить себя, изменить свою деятельность как вести дела в мире, как жить в мире. Мы не можем просто вернуться к той жизни, которой мы жили раньше. Нужно много всего поменять. Правительство Индии приняло постановление о том, что тот, кто угрожает или нападает на медицинского работника, врача или медсестру, или на кого-то, кто задействован в борьбе с вирусом, по новому закону такого человека могут арестовать без права внесения залога и отправить в тюрьму на 5-7 лет. Законы ужесточают, потому что число таких нападений увеличивается. Некоторые люди не верят, что пострадают от вируса, и они нападают на медицинский персонал, который приходит их лечить или брать анализы. Они не хотят проходить тестирование, потому что боятся, что их силой заберут в больницу или поместят в карантин. Итак, все эти социальные проблемы накапливаются. И очевидно, что, когда такое происходит, становится сложно просто вводить одну изоляцию за другой. Если мы ослабим изоляцию, то не знаем, куда это нас приведет. Вот к чему мы сейчас пришли. если мы не будем уделять внимание всем сторонам. Нам нужно обращать внимание на тех, кто говорит, что этот вирус может убить человечество. Нам нужно обращать внимание и на тех, кто говорит, что ничего не случится, и мы можем просто выйти и делать то, что захотим, что нужно запустить экономический двигатель. Нужно обращать внимание и на тысячи других мнений. Важно прислушиваться ко всем, чтобы принять объективно правильное решение. Я не думаю, что кто-то может принять идеальное решение, потому что никто не имеет полного представления о том, что вирус может сделать и как он повлияет на человеческое общество. Для, по крайней мере, хоть сколько-нибудь объективно правильного решения нам понадобится все. Но есть много... Вы, наверное, слышали о судах кенгуру. Хотя кенгуру живут только в Австралии. Суды кенгуру есть не только там, они распространились по всему миру, где приговор выносится просто так. Какое-то время Шанкаран Пилай был судьей в местном суде. Он не всегда был только с противоположной стороны. И он побил рекорд по количеству приговоров. Его захотели наградить, потому что он закрывает больше дел, чем другие судьи. В Комитете по вручению наград его спросили, «Как вам это удается? Вы выносите больше приговоров, чем другие судьи?» Он ответил, «Я выслушиваю только прокурора». «Что? Вы не слушаете, что говорит адвокат?» «Нет, если я слушаю обоих, меня это сбивает с толку». Таких людей много. Они просто хотят выслушать что-то одно — принять решение и посмотреть, сработает ли оно. Нет. На кону слишком много жизней. Мы не можем принимать решение таким образом. Это касается не только вас, поскольку это касается жизни каждого человека. Я думаю, что мы должны рассмотреть каждую крупицу информации и попытаться прийти к объективно правильному решению для каждой страны. В Индии очень низкий процент смертей по сравнению с количеством зараженных. Уровень выздоровления тоже очень высокий. Люди выздоравливают быстрее под медицинским наблюдением. Причиняет ли вирус какой-то вред и какое влияние болезнь оказывает в долгосрочной перспективе — это выяснится позднее. Но главное — поставить людей на ноги. Так что это хороший знак. Может быть, в этом смысле мы немного более стойкие и выносливые. Но количество смертей в США вызывает сильное беспокойство. Почему смертность так высока, когда медицинская помощь оказывается быстро и подавляющему большинству людей доступна очень хорошая медицинская помощь? Почему уровень смертности такой высокий? Есть много версий. Некоторые из них говорят, что причина в очень большом количестве пожилого населения. Но это не совсем правильно, потому что, если посмотреть на возрастную группу погибших, умирает очень много людей в возрасте от 40 до 60 лет. Ниже 40 лет число погибших тоже немаленькое, но процент меньше. Другая версия заключается в том, что слишком многие из них имеют какую-то зависимость. У страдающих от зависимости всегда очень слабая иммунная система, и с очень высокой вероятностью это может быть причиной, потому что считается нормальным быть зависимым от чего-то. Что-то вроде «у меня зависимость от немного меньшего зла, чем у тебя», так что я лучше тебя». Это может привести к очень плохим последствиям. Но это то, что нужно рассматривать должным образом, с научной точки зрения. Необходимо провести соответствующее исследование, почему в одной стране количество смертей настолько велико, в стране, где есть наибольшее количество медицинских учреждений и самое быстрое медицинское обслуживание. Почему, несмотря на это, там умирает так много людей? Вот на что нужно обратить внимание. И это, безусловно, может дать нам лучшее понимание того, как функционирует этот вирус и как он взаимодействует с нами. Сейчас также вирус классифицируется на три разновидности — А, Б и С. Уверен, что скоро они получат какие-нибудь экзотические имена. Есть вариант А, вариант Б и вариант С. Так от чего же это зависит? От разновидности вируса или от состояния здоровья отдельных людей? Это сейчас выясняется. И это позволит нам чуть лучше понять, что нам делать с собой. Кому выходить, кому нет. Мы должны суметь определить все это кто будет уязвим и кто не будет. Я думаю, что это понимание очень важно. Также мы должны подумать, как минимизировать процент безработицы, которая может скоро начаться. И все должны научиться. Мы в основном питаемся тыквой. По крайней мере, это то, что происходит со мной, не знаю насчет вас. Так что, как же упростить наш образ жизни, но чтобы у всех была хоть какая-то работа? Тоже и в отношении зарплат. Вместо того, чтобы увольнять кучу народу, все могут работать за половину своей зарплаты. Тогда все сохранят работу, и мы сможем перенаправить человеческий ресурс на другие сферы жизни, которые обделены вниманием — экологические аспекты, политические аспекты, различные аспекты управления и много всего, что не было реализовано. Сейчас, когда рынки упали, когда другая активность сократилась, я думаю, что пришло время заняться этим. Но легче сказать, чем сделать, потому что реорганизация людей, их переориентация, обучение и вовлечение их в деятельность — это нелегкая задача. Но мы должны браться за эти сложные задачи. Иначе это может привести к тому, что страдать будут другие люди, которых вирус даже не коснулся. Вопрос от Шашанка. Намаскарам, Садгуру. Вы сказали, что то, какие ситуации мы привлекаем в свою жизнь, зависит от нашей кармы и от того, насколько мы компульсивны. Она выстраивается в соответствии с этим. Но что определяет характер ситуации, в которую попадает просветленный, не обладающий кармой, или то, как складывается его жизнь? Мы наблюдали, как вы сталкивались с самыми сложными ситуациями. Как это происходит? Вопросы вообще-то должны касаться вас. Кто бы не сказал вам, что у просветленных нет кармы, просветленные обладают гораздо большей кармой, больше, чем у всех остальных. Да? Потому что.. Если вы находитесь на определенном энергетическом уровне, без должного веса кармы, вы не сможете удержаться здесь. Вот почему в 90% случаев просветление и выход из тела происходит одновременно. Потому что если вы осознанно не заземлите себя достаточным количеством тяжелой кармы, тогда вы не сможете остаться в своем теле. Первое, что вам нужно понять, что карма — это не что-то негативное. Только благодаря своей карме вы тот, кто вы есть. Когда мы говорим о карме, мы говорим о множестве слоев памяти, которые делают вас теми, кто вы есть. Существует эволюционная память, которая делает вас человеческим существом. Представьте, что ваше тело потеряло бы эволюционную память. Вы могли бы начать ползать, потому что вы являетесь человеком не из-за знания, а благодаря огромному объему эволюционной памяти, заключенной в каждой клетке вашего тела, что и делает вас человеком. Вы могли видеть, когда мы проводим некоторые программы, в которых запускаем руки в более глубокие слои кармы, например, на самьяме, кто-то начинает ползать, люди начинают утворять всякие вещи. Это просто потому, что мы углубляемся в определенные аспекты. Это касается эволюционной кармы людей, и происходит всякое. Существует гигантский объем кармы, начиная с эволюционной и даже еще более глубокой кармы-элементов. Мы не будем сейчас в это углубляться, но вы понимаете, что такое эволюционная карма. Возьмем лягушек. Этим вечером они очень довольны, и по каким-то своим причинам они продолжают ква-ква-ква. Я не знаю, кто обнаружил взаимосвязь между поцелуем лягушки и превращением ее в человека. Предположим, вы потеряете свою эволюционную карму и останавливаетесь где-то в районе земноводных, недалеко от лягушки. Вся память, которая была после этого, пропала. Вы можете быть принцессой, но внезапно превратитесь в лягушку. Да? Потому что именно эта память, которая так глубоко заложена в каждую клетку вашего тела, дает вам человеческую форму и ощущение человеческой сущности. Так что, по сути, ваша форма определяется вашей кармой из-за ее памяти. По такому же принципу существует множество слоев. Я сейчас не буду в это углубляться. Существует генетическая карма, из-за которой у вас определенная форма носа, определенный цвет кожи, определенные поведенческие характеристики, определенное количество компетентности и некомпетентности. Это генетическая карма. Далее идет ваш собственный багаж. Проявленная и непроявленная карма. А затем осознанная карма. Карма это не что-то негативное, если вы знаете, как ее использовать. Но если вы недостаточно осознаны, чтобы использовать ее, тогда она будет работать как программное обеспечение. Допустим, в компьютере, который вы используете, или в телефоне, я думаю, что компьютеры практически исчезли. Кажется, что очень немногие еще используют компьютеры. Остальные делают только так. Таким образом, телефон — это тоже своего рода компьютер. Какое бы программное обеспечение на нем не было установлено, какую бы работу вы не выполняли, скажем, каждые 11 секунд, я выбираю это число намеренно, каждые 11 секунд, каждый 11 секунд происходит, поверьте мне, через несколько месяцев, вы сами начнете делать так каждые 11 секунд. Да. Но программа есть только в телефоне. Но если он продолжит делать так каждый день, сейчас по всему Ашраму воспроизводится эта мантра. Некоторые из вас говорят, почему она играет без перерыва. Но постепенно сами того не замечая. Мы программируем вас на освобождение. Многие люди и вы сами можете программировать себя на зависимость, потому что очень многие люди всегда пытаются укрепить связь с чем-то, поскольку они думают, что только привязывая себя к чему-то или к кому-то, они будут чувствовать себя в безопасности. Если у вас есть многолетняя связь, она становится зависимостью. Нет, я просто шучу. Но все узы, неосознанно развитые и неосознанно существующие в вас, становятся ограничениями. Это все равно, что из лодки выбрасывается якорь в каком-то месте чтобы в случае небольшой бури она не уплыла куда-то. Для этого вы бросаете якорь. Это очень полезно, если вы хотите быть в безопасности. Но вы в лодке, потому что хотите плыть. Таким образом, если вы продолжите бросать 5-10 якорей, очевидно, что вы будете в безопасности, но никогда не поплывете. И вы должны принять решение, хотите ли вы плыть или хотите быть в безопасности. Вы видели, как я проходил через всякие ситуации. Я не знаю, кто задает этот вопрос, откуда он знает, через что я прошел. Через много всего. Самый разный вздор. Множество замечательных вещей. Много совершенно замечательных вещей. Но на моем пути также встречалось и много препятствий. Как его зовут? Это его настоящее имя? Нишант. Шашанг. Что ж, Шашанг не был так близок ко мне, чтобы видеть все то, что встречалось на моем пути. В любом случае, если Шишанг хорошо информирован из-за того, что у него есть доступ к кому-то рядом со мной, или он просто читает новости, всю эту чушь. К сожалению, в новостях сообщают только всякую чушь. Обо всем хорошем, что происходит со мной, они обычно не сообщают. Такая у них карма. Каждый день на меня сваливается столько невероятно прекрасных вещей. Если никто ничего не подкидывает, в любом случае, я сижу замечательным образом, где бы я ни был. Но всякая пакость мне тоже встречается. Препятствия встречаются не просто так. Когда вам нечего терять и нечего получать, вы можете делать все, что захотите. Вы можете сидеть в пещере в горах, просто пребывая в блаженстве. Либо можете действовать в миру. Можете делать многое. Вы можете быть частично активными, частично отстраненными, или полностью активными. Зависит от выбора, что вы выберете. Мой выбор был основан на потребностях, существующих в мире, а не на моей прихоти. До тех пор, пока я не осветил дьянолингу, у меня было только одно намерение. Потому что я в рабстве кое у кого. Не хочу рассказывать вам обо всех тех ужасных вещах, которые для меня прекрасны. Человеку, который даже не захотел коснуться меня своей ногой, который коснулся меня палкой. Этому человеку я служил три жизни. Так что это ужасная история, но с потрясающими результатами, потому что я ориентирован на результат, я ценю результат. Прикосновение палкой меня не смутило. У многих из вас такие проблемы. Садхгуру даже не взглянул в мою сторону, даже... <laughs> так что с тех пор, как я занялся Дьяна Лингой, меня ничто больше не волновало, кроме одного этого. Я думал, что на этом я и закончу. Потому что я не создал в уме намерения относительно того, что я буду делать дальше. Так что многое рухнуло, произошло много всего. Как бы там ни было, это вся история. Теперь каждый из вас, наверное, ее знает. Когда тело начало отказывать, когда моя основная структура была серьезно повреждена, и стала, как бы сказать, немного искалеченной. Тогда это стало сложным. Со мной были совершенно замечательные и преданные люди, готовые при необходимости отдать свою жизнь. Поэтому ради них, а также как вызов, сможем ли мы действительно восстановить систему, мы взялись за определенные вещи и начали работать, что является иным видом кармы. Те из вас, кто видел меня с 99 -го года, то есть с 1999 -го года, для тех миллениалов, которые не знают, что это было еще в 20 веке, Так что, если вы видели меня в 1999 году и посмотрите на меня сегодня, с точки зрения физического благополучия, я значительно опережаю то, каким я был 20 лет назад. За 20 лет должно было стать хуже, но в эти 10-20 лет я стал гораздо лучше, чем был. Это видно во всех отношениях. Как только мы успешно восстановили организм. Возник вопрос, хорошо, что делать дальше? Моя давняя мечта — уехать путешествовать по миру. Никаких забот, полный бак, дорога, поехали. В то время была такая мечта. Даже если живот пуст, неважно, главное, чтобы у мотоцикла был полный бак. Дорога была пуста. Во время пандемии вируса, во время изоляции, должно быть очень приятно ездить. Почти каждая дорога как гоночная трасса, но мне нельзя. Вот о чем я мечтал, в том случае, если восстановлюсь, но все люди вокруг меня, без них у меня не было бы намерения пройти через это. Это стоило очень многого, заняло почти три года, три с половиной года, чтобы восстановить систему. У меня не было намерения, если бы все эти люди не смотрели на меня с надеждой. Если бы у меня не было этого, у меня не было бы намерения восстанавливаться. Далее, естественным образом, я вовлекся в отношения с людьми, в их духовный процесс. Потом, когда началось обучение духовному процессу, стало очевидно, что люди голодные, кто-то болен, с ними ничего не происходит. Мы включились в социальный процесс. Затем мы увидели, что даже если кто-то и будет на пороге просветления, в деревне даже не будет дерева. Так что мы начали сажать деревья. Дошло до того, что люди начали отождествлять меня с этим. Вся эта карма. Ну как вы думаете? Посмотрите на меня и скажите. Вы думаете, эта карма причиняет мне вред? Иногда, возможно, я не спал, я выгляжу немного... Но разве похоже, чтобы это на меня влияло? Потому что я хочу, чтобы вы поняли, поймите это правильно, самый простой способ справиться со всеми гигантскими кучами кармы, которые у вас могут быть. Потому что если у вас карма размером с Гималаи, это очень хорошо. Это значит, что у вас сложная структура. Но если эта сложная структура мучает вас, и вы будете пользоваться своими мучениями, чтобы мучить окружающих, тогда это катастрофа. Но если вы используете эту сложность, потому что сложность необходима, чтобы прийти к выдающимся результатам. Если в вас нет сложности, в Англии таких людей называют простаками, в Индии мы называем их простофили. У людей будет сострадание к вам, но не будет страсти. Так жить — это печально. Так что, если вы хотите разобраться со своей кармой, самое простое — это сидеть здесь с полным безразличием вот к этому. И с абсолютной вовлеченностью ко всему остальному. Вот и все. Сейчас проблема в том, что люди испытывают огромный энтузиазм к своей жизни, но при этом безразличны к благополучию и страданиям других людей, и ко всему, что бы ни происходило. Вот почему прямо сейчас мир восхваляет врачей и медсестер, которые, забыв о своих жизнях, работают ради кого-то, потому что они проявляют вовлеченность к другим жизням и безразличие к себе. Это верный путь к освобождению. Так что это все, что вам нужно делать. Вам нужно поменять переменные местами, слишком много страсти к себе и никакой вовлеченности к другим. Нет. Абсолютная страсть каждой жизни вокруг и полное безразличие по отношению к себе. Вам не нужно волноваться обо всей этой кармической ерунде. Вы будете свободны, свободны от этого мусора. Yoga, юга, юга, шварая. Бута, бута, шварая. шварая. Шивас, Шивас, сарвешмара, Шамба,